любители. Николай Николаевич, здравствуйте. Хоть бухать. Максим Максимович. Он кидает. За Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Я тоже, кстати, ебаш, купил за 200 рублей. Еба. Не помогло. Я думаю, это не помогает. Ради интереса, у вас какая страна стоит? Украина. А вы сами откуда? Новая Ладога. Город О. Новая Ладога. Интересно, мы, мы просто с России Челябинск. Типа. Я вижу. Вот. Я вижу. И я это хочу, же... Пьяный. А? Вы пьяный, я пьяный. Чуть-чуть, это... чуть-чуть. Да-да, я вот так же. Я лечу, вот. я, лечу, я лечу, я лечусь от, это, от начинающейся простуды. вот маленькая. Да, да. Мы, мы тоже, вы просто на Хазенберга похожи. Нет, не, это не правда. Нет, правда. Это, это, на пинге, например, и вот, о, шапка, шапка да. такая же, смотрите. Подверни ее чуть-чуть вот так же, как и вот. Да, да, да. Да. И вот, ради интереса, Новая Лада. уже Украина, да? Нет? Нет? Фиози, о, что это хазиман? Пимка, вот такая хули. Думаете, лучше потеть мицубка. Убери ее, я, блядь, по ней только что только не проебался. Ладно, спасибо. Дом квартира красивая, за интересный диалог да, вот. Конечно. можете я вам почту отошлю, похуй мне отослать. Это жалюзи. Жалюзи. жалюзи, это не жалюзи, а это... Это? это штука, которая звук не воспринимает. Нет, это жалюзи. Видишь, накнемся, отживёшься. Вы не видите вот эту штуку? Она нет, это Она нет. Она есть, да. Это же жалюзи у тебя, да, тона, кнемся? Ну, парни, подпишитесь на мой канал на YouTube. я сделаю второй канал именно для чья-то рулетки. Вот я только сегодня Скинь сначала. Я таких пидорасов нашел, и у меня до этого не было чат-рулетки в этом контенте. Ты вот. скинь сначала, и нас пидорасами не называют. Я не про вас, вы что. Я, я понимаю, вы, да. Вы просто... что, там смотрите, украинцы, украинцы, там какие-то да. таджики. Вот, не, вы что. Таджики-украинцы. Бля, ребят, вы, вы что. Короче, смотрите. У меня Чутко, мой основной YouTube канал посвящен алко и рецептам. А вот я сейчас настроил программу, ну, ОБС называется. И сегодня, вот пока я общаюсь, наползло всякого говна. Ну, то есть смотрите, эти которые с Украины, малолетки из Владикавказа или владельца, я их, наверное, на следующей неделе начну заливать, я сделал отдельный канал. Ты скил скинул ссылку, да. Джон Невский. Не, не, ссылку скинь лучше, да. Ну, я там пока создам, я не знаю, ему надо придумать отдельный канал. Ладно, ладно, брат, мы поняли. Э. Слушай. Э, не, нет, через зы не надо. Ну ты вот именно на Эй, зовут лошадей. Вот, вот, да. Неприятно. Давай, лучше, просто ссылку скинь. Ты молодец. Зачем ты меня эту шапку, а у меня от нее голова приедет? Да, дай, да сни. Джохан. хоррик ну, да вот это все не все мы нашли не Давай, вот под... потом... нет не Подождите. надо, конечно не отписывайте за, за, за это жалобу кидайте не, не нахуй жалобу вот вот да. а, а, потом, а потом прикинь, а потом, прикинь ну, если я вдруг вдруг ну. кто его знает начну зарабатывать да. на этом контенте денег давай я буду... да? так нет. мы мы сразу да. начали ну, подожди вопрос а тебе сколько лет а, ты был, сколько да? Тридцать семь. Тридцать шесть. Ты ближе. Ты ближе. ближе. Очень ближе. Плюс-минус. Плюс-минус ближе. Тридцать ну, пять. Ну ладно. 34. Мы в общей... Тридцать шесть. Пока что. А потом, когда раскрутимся, будет тридцать семь. -а -а. Полгода осталось. Мы раскрутимся. Ну все, все, все. Ну, все они... Понятно. Давай. Слышишь? Подожди ты. Дай, дай с другом шапку. А -а -а. Он уже понимает, как бизнес делает. Мы сначала создаем канал отдельный от моего. вот, ну, То, что ты видел. Да, ты, ты видел. Мы создаем Это... отдельный канал под чат рулетку. Вдруг будет помощником. Рулетка Только... не будет помогать, чел, серьезно. Денег не хочет? Не будет. А, все, ты... ну и ладно. Не слушай его, делай как хочешь. Я Нет, серьезно, серьезно. Ты уже видишь, Рулетка технические навыки нужны. Ты же поможешь технически. Там же, прикинь, знаешь, что нужно? Если мы сидим на стриме, там, конечно, Только феризма, Нужен хоть, хоть один модератор, чтобы mm -hmm. тоже параллельно со мной сидел на стриме. Нет, nee, чувак, это не так работает. В смысле не так? Ты дурак, блядь? Нет, я, я просто шарю, это ты не ты так шаришь, работает. -то? Ты что, ты шаришь? Смотри, я он сидит, в принципе, со, мной. Он сидит со мной параллельно Ой, на стриме. Мой, мой, мой. Тихо ты, ага. ты не понимаешь. Давай, Смотри, давай. давай. Мы сидим ага. с ним на стриме, он модератор, ага. откидывает всяких уебков. Ну, вот это... Ну, хамских вот этих вот всех. Сидим, работаем, беседуем, показываем новости, ну, это вся, вся телега. Угу. Нам донатят... Я, естественно, ему отс ⁇ Вот и все. Короче, если хочешь вот эта тема заниматься, залетай на Twitch. Там гораздо Какой больше... нахуй Twitch? Твич для аудитории. Потому что, потому что он, он лучше. Он в этом Twitch плане нет. приспособлен. У тебя на Ютубе нихуя не получится. Ютуб не смотрят на трансляции. сколько заработал? покажи мне реальные результаты на Твиче. Вот покажи мне сейчас прям реальные результаты на Твиче твоего заработка. Парадевич. Парень, я про... Ой, парень, извини. Ты гораздо старше меня, да, я понимаю. Уважение имею, просто Твиче реально больше поднимаешь. Ты с Ютуба мало что поднимешь, серьезно говорю. Я, я, смотри, я нашел себе друга, вот этот мой друг. М -м -м. Могу я вычитать своим другом? Он мне поможет. К смотри, он мне помогает, Мы поднимаем бабки на двоих. Ты э, со своей подругой, ну как бы промахиваешься. Чел, я с, подругой, я с подругой, я с и подругой. И... С подругой она себе просто будет иногда рот открывать. Вот именно. Мы, мы, мы создаем контент. Я как, пропишу сценарий. Так, я думал, два раза больше. в неделю выхожу, два раза в неделю выхожу в стрим. Да, вот, друг, да, он, да, в шапке да, мне помогает. Я с подругой. Буду гораздо больше зарабатывать. Я я, это, я Стоп, заданачу, если, будете, и если и ты хочешь новый, прямые эфиры вести. эфиры вести чисто по чат рулетки все. или как? Тебе да, не да, понравится да, интегрит. Да. Тебя забанят, чел, там бывает, члены вылазит, да. и что ты будешь ни делать? Членов. YouTube, ни, ни них них них хуя нет. Ты будешь ты можешь, моим ты модератором, ты будешь следить за всем. И как он чат рулетки будет банить, как он это все будет фиксировать? Давайте я тебя всему научу. Нет, чел, я тебя не научу. Я очень в этом прошу. Максим чат бой. Переходи на Твич, серьезно. Лучше Твич. На Твиче тоже забавил. Твич или ВСД? ВАСТ. Vast, да. Я понял. Вы не понимаете ничего. здоровье. Или ТО, да.